Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина Чеснокова. Я хочу поделиться с вами своим отзывом о пройденном моем курсе «Интуит первого уровня. Целостность в школе «Путь интуиции» Ирины Заверухи. Что я могу сказать? Курс просто волшебный, очень интересный. Столько было получено знаний столько практик интересных, чтобы осознать глубже, кто мы, для чего мы в этом мире, как этот мир устроен. Нам кажется, что мы все знаем, но мы ничего не знаем. И когда начинаешь проходить этот курс, как раз-таки это ты понимаешь, и это классно, что ты получаешь такие знания для того, чтобы это все исправить, начиная с себя. Начинаешь меняться ты после этого курса. Заметны очень изменения вокруг тебя. Начинает меняться твое окружение. Начинает меняться страна. Начинает меняться планета. Потому что все начинается с нас. Очень много интересных знаний получены на этом курсе. Нелегко сначала, да... Ничего, потом все потихоньку укладывается, укладывается, и ты начинаешь уже окончательно вот понимать, осознавать, приближаться э, к самому себе, понимать, кто ты, для чего ты в этом мире. Эм, открываются какие-то таланты, открывается тяга к другим знаниям. Вот именно что благодаря этому курсу ты находишь контакт как бы сам с собой, это очень здорово, очень. Всем рекомендую пройти этот курс. Курс просто чудесный. Всем удачи!